а это друзья всем привет меня зовут серега записываем видео сегодня будет необычный обычный видео формат сегодня я буду рассказывать как у меня получилось заработать 3 миллиона восемьсот тысяч рублей на партнерках покажу эти сайты покажу свои результаты кому будет интересно могут задавать вопросы это моя страничка вконтакте для чего я вам показываю я расскажу в конце видео давайте перейдем к первому проекту зарабатывать я начал Точнее, пробовать я начал в 2011 году, но по-настоящему, то есть получалось зарабатывать, но по-настоящему я начал зарабатывать в 2015-2016 году. Начал я пробовать на партнерской программе IQ Option. Действительно, я начал записывать видеоролики, как я торгую на этой площадке. Разумеется, начали появляться партнеры. Давайте рассмотрим потом выплаты. В раздел выплаты перейдем и... Посмотрим, сколько за все время, что я работал с этой партнерки, я заработал. Ставим за прошлый год, это ставим за все время. То есть за все время у меня получилось заработать 49620 долларов. Представляете, да, что это если перевести на русский. Вот мои выплаты а, с этой партнерки. Получилось зараб зарабатывать в неделю, то есть а, ну приличную сумму, было 1000 долларов в неделю, то есть это около 50, 60, 70 у меня за две недели выходило. То есть, ну, хороший заработок был, а, скрывать не буду, то есть, купил автомобиль себе, ну и прочее. А, потом настало время, когда а, данная партнерка в России стала неактуальна. Она сейчас актуальна, но если вы знаете испанский язык, а, потому что, ну, работать по Европе, самое лучшее, открою такой небольшой секретик, это записывать видео или рекламировать его на испанском языке. А, то есть вот такая вот система, да, небольшая подсказка. Но я записал специальный видеокурс. А, раньше я а, я его немного усовершенствовал. Раньше старую версию я продавал за 500 рублей, который у меня хорошо расходился. Сейчас я увеличил цену, так, потому что материал действительно очень хороший. А, увеличил цену а, на какую цену я увеличил, скажу в конце видео. А, но я а, то есть я сейчас буду вам рассказывать о тех сайтах, которые есть уже результат. У меня много сайтов, где есть результат, но пока что небольшой. Сейчас я буду рассказывать о двух сайтах. Так, перейдем на второй сайт. Это вы уже знакомы с этим, да, это компания n а Здесь я тоже а, за, зарабатывал и зарабатываю сейчас. То есть на сайт для ознакомления я тоже оставлю в описании. А, и, в принципе, как здесь как играть я тоже записывал видосы как здесь играть просто ставишь выигрыша шанс выигрыша 50 процентов а, и жмешь сначала больше потом а в случае проигрыша удваиваешь ставишь меньше если опять проигрываешь опять удваиваешь и опять больше жмешь вот такая вот одна из стратегий но я покажу мои доходы то есть сейчас время 9 часов с половиной утра сейчас пока видите 108 рублей пока мало а я заработал на этой партнерке на 360 тысяч 339 рублей за небольшой период как вы видите всего рефералов партнеров 6500 человек это очень большое количество и в видеокурсе кстати видеокурс полностью тоже на видео снят то есть как зарабатывать а, такие деньги то есть как вы понимаете я уже сказал да, 3 миллиона 800 тысяч этот проект относительно новый а, и вот такие вот суммы, да, у меня уже есть, то есть а, результат. Это все будет, как я сказал, в моем видеокурсе, где будут все ссылочки на проекте, где рекламировать, как рекламировать. И самое главное, что это все можно сделать без вложений. А, если будут какие-то вложения, то минимальный там максимум 100 рублей, а, и все. Да, 100 рублей понадобится а, на один сервис, чтобы, ну, я не буду сейчас все раскрывать, это будет видеокурсе дальше покажу, да, ну наглядно как здесь, в принципе, играть, зарабатывать то есть, на этом сайте в принципе, кто не верит здесь, на самом деле, все легко, как я сказал просто ставите размеры 1 рубль нажимаете больше, проигрываете удваиваете, на меньше выигрываете, то есть вот такая вот система, Снова возвращаетесь к этой же сумме жмете опять больше выигрываете если выигрываете, размер ставки не увеличивайте. Ну и меньше. Так, ну у нас здесь шанс 80%. Давайте поставим на 50. 50. Жмем больше. Удваиваем и меньше. То есть вот уже 110 рублей. Вот таким вот макаром можно зарабатывать на этом сайте. Но это не все фишки. Как я сказал, в видеокурсе будут фишки, как сюда не зарабатывать одному, а зарабатывать вместе с командой, да, потому что этот сайт платит 10% от пополнения партнеров. То есть я уже показываю, да, что 10% скажем пополнения баланса реферала. То есть партнер может выиграть, а, там например, со 100 рублей 500, а потом вывести эти деньги, потом заново завести и каждый раз будет 10% вам идти. Это все описано в видеокурсе и как вообще, то есть как пригласить 6500 партнеров в этот проект, то есть полный видеокурс. А, дальше перейдем опять вот на скриншот из моей странички ВКонтакте, то есть смотрите, да, 3 числа тут заработок у меня составил 3000, и 4 числа 4000, то есть за два дня а, было заработано 7000 рублей, прикольная, да, система, на одном сайте NVUT только, идем дальше, друзья, на главную страничку мою. Для чего я это все показываю, то есть я буду продавать это видео только тут, не на каких лопартах а, пока что. Но если, конечно, найдется такой человек, который хорошо делает лендинг пейдж, одностраничные странички, но одностраничные сайты, а, то, тогда может тоже писать мне для сотрудничества и так далее. В общем, то есть показывать свой ID, потому что некоторые могут просто взять мой видеоролик а, и просто продавать вам какую-то фигню. Дальше одна копия видеокурса идет с Яндекс Диска, то есть вы скачиваете с Яндекс Диска и на каждый, то есть кому я продал одну копию, он скачивает эту копию, потом я заливаю на второй Яндекс Диск уже с другой ссылкой, то есть у каждого покупателя будет своя ссылка, чтобы скачать с Яндекс Диска. Обращаться как все связи со мной будут под видео, кто захочет приобрести курс, цена, кстати, курса как я сказал, раньше было 500 рублей, сейчас цена курса будет, ну, давайте еще снизим, я хотел больше, но полторы тысячи рублей за такую ценную информацию, думаю, как раз будет, ну, я не знаю, самый раз, я думаю, потому что действительно важная информация, которую вы, если все тщательно сделаете, как на видео, как в курсе, будете зарабатывать такие же деньги. Друзья, есть у меня один да, блогер как я уже говорил он говорит такую да то есть что люди да, любят как бы халяву и он такое произнес то есть число то есть и 100 людей только то есть миллионерами становятся миллиардером 5% остальные 15 процентов он поделил как это люди которые действительно занимаются хорошими делами это врачи пожарные учителя которые действительно да что-то приносят нам образование до да, помогают со здоровьем и так далее остальные 80 людей 80 процентов людей это полные вот так вот он охарактеризовал эти людей которые что хотят заработать хорошие деньги только ноют и ничего не делают. Чтобы заработать хорошие деньги, надо начать что-то делать. Друзья, спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Все контакты будут под этим видео. Чтобы избежать мошенников, проверяйте всегда под видео, чтобы стоял вот такой вот, то есть расчет 88, потому что это важно, потому что видео могут украсть и потом продавать вам не и что. То есть я оставлю ссылку на ВКонтакте, на свой e-mail, и скайп. А связывайтесь, кому интересно, приобретайте. Еще раз спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.